Всем добрейшего утром, всем отличного настроения. Я сегодня проснулась просто в прекраснейшем настроении, потому что вчера прорыва чудесный вечер. Вчера мы вот с ребятами с Настей посетили и с Ильей в баре после анимации. Потом они меня еще уволокли на ночной ужин. Вот. Давайте я, наверное, через первый этаж пройду, потому что там солнце яркое. Я очки не взяла, щуриться не хочу. Вот Вывокли меня они, в общем, на ночный ужин. А, мы еще в холле посидели с коктейлем, потому что, представляете, на, у... на улице. В общем, так холодно стало, что я даже в своей кофте, которая, знаете, такая, ну, видели, теплая прям, плотная, я замерзла. Вот. Я смотрю, народ там в куртке уже начала деваться. Я, наверное, сегодня нанимацию анимацию тоже в куртке пойду. Вот. Там посидели наверху. А, и, кстати, почему-то вчера бар закрылся в 12 часов здесь. Я не знаю, так каждый день или нет. У меня вроде сидела, мне казалось, те дни все работало. Ну, в общем, вчера бар закрылся. Все вот эти бары на улице закрылись у бассейна в 12 часов. И мы поднялись наверх в холл отеля. Вот, там бар работал. Вот, смотрите. Он музыка играет уже. Там взяли, в общем, коктейли, мы посидели немножко и потом пошли на ночной ужин. Они там очень плотненько так покушали, я сэндвич съела. там они пошли спать, я пошла на ночной диск. Ну вот, в общем, на ночной диск посидела. Казалось, не так много было народу, ну помещение небольшое, вот. Музыка классная, все там танцевались, я общем, посидела, на них посмотрела, порадовалась, они сама не танцевала, короче. Вот, там правда очень так, так скажем, как французы. Вот, ну а так все чудесно, все прекрасно, мне все понравилось, очень весело. Я сейчас планирую в оставшиеся дни тоже туда ходить. Крайней мере, так, сидя, подпрыгивая на диванчики потанцевать. В общем, я всем рекомендую вот этот вот диско-клуб ночной. Я вам показывала, где в него вход. Смотрите, я, общем, уже пришла на завтрак. Время уже 10 часов утра, а я все еще гуляю. Сплю, то гуляю. Сейчас поищу себе чего-нибудь вкусного. еще от моих этих видосиков с едой не устали. Ой, смотрите, что, -то, что -то вообще что-то все подгоревшее поколку. Запах не очень приятный. Подгорево. <coughs> я думаю, яичницу или омлетку искать. Так. Вот, кстати, знаете, я заметила, вот здесь вот яичницу подрожает. Она ну, такая, знаете, немножечко, как снято получается. Вот. А я, допустим, люблю эм, яичницу, чтобы ее с двух сторон обжаривали. Ну, или мы-то дома мы мы мы мы мы мы мы ее дожариваем, она такая, получается, суховатенькая. Вот. А тут немножко сфероват, поэтому это чисто, как говорится, кто как любит. Многие же любят яйца в смятку. Так, ну тут всякие орешки. Пойду я сейчас все-таки себе что-то поищу, потому что пока прошла и не определилась, что бы я хотела скушить. В общем, решила сегодня без яичницы, без замлета. Дела у сэндвич, сухий, сухой завтрак с молочком и фруктики. И два кофе. Mm -hmm. Потому что я дом большие, чашки пьесы. Там чай или кофе, че бокал. Чашечки маленькие, поэтому я взяла себе две штучки. Ну что ж, буду я завтракать, и, и завтракать завтракает из вас. Всем приятного аппетита. Потом, кстати, когда пойдем завтраком в номер, я вам расскажу про уборку. Все, я позавтракала. Так, что я хотела рассказать вам по поводу уборки. В общем, когда я еще в том самом предыдущем номере жила на первом этаже три дня, я, в принципе, предупреждала уборщицу каждое утро, чтобы она у меня не убиралась. Потому что но у меня зарядники лежат ноутбук в общем разложенный вот мне это ничего убирать не хотелось поэтому ну там мало ли, вдруг там что-нибудь заделки, там дай бог вода попадет там или еще что-то ну сами понимаете не буду как говорится элементарные вещи объяснять вот я в принципе ну я предупреждала все с проблем да и, ну, в принципе, у меня дома, ну, дома, говорю, в номере чисто было. Я не сви ничего. ничего. Вот. И вот в этот номер, когда я заехала сейчас вот на третий этаж, третий корпус, я тоже, вот уже второе утро, предупреждаю уборщицу, чтобы она мне не убиралась. Мне <coughs> только вот, ну, кое-что там взяла. Номер добавила. Там водички не хватало еще. Ну, так по мелочи. И все, в принципе. Я также здесь не ничего. В общем, у меня все чисто в номере. А, к чему вообще завела разговор о уборке? Когда я въехала сюда, в этот новый номер, я обратила внимание, что сам ну, унитаз будет, она помыла да, перед моим приходом. В общем, я не знаю, как там помыли унитаз, У меня простите, конечно, за такие подробности, но там как-будто вот кто-то вот <coughs> до да, этого в туалет сходил, в общем, все вот это вот осталось. Ну, короче, она не, не знаю, как она мыла, вроде жидкость залита, синенькая вот эта вот, для чистки унитаза, и, и все на это. Короче, все остальное, как было, так и осталось, простите, еще раз говорю с подробницей, так сейчас я иду к себе в номер, ну и Ну и вот. Я думаю, что он, мало ли, блин, может, торопилась, Может, ну еще что угодно. Вот. С ребятами, с которыми вот я общаюсь, Настя и Илья, они мне сказали, что, оказывается, говорит, это не единичный случай. Уборка говорит, очень хромает, причем на обе ноги. У них, когда они въехали в номер, говорит, вообще ужасно было убрано на подушке. Я не знаю, наводчики не меняли, что ли. Mm -hmm. Волосы, говорит, mm -hmm. чужие были, короче. Ну, ну, короче, вот все вот в таком стиле. Ну, вот если вот сегодня, ну, как бы удастся мне с ними, допустим, пересечься и... Ну, попросить их, чтобы они вам сами рассказали, то они вам расскажут, как говорится, чтобы мне не быть голословной. Ну, вот. Ну, и вообще, вот у них приходят, ежедневно убираются. И я говорит, что, как приходится потом повторно вообще все убирать. Ну, не было, конечно. Вот. А так <coughs> зеркало там помыть. Ну, еще там видно какие-то такие нюансы. Ну, в общем, как-то получается по уборки не очень радостно. Сейчас я зайду в номер и еще вам покажу бумажечку, которую всем в двери воткнули. Вот, в общем, вот такие вот бумажки вчера всем в двери воткнули, когда я пришла сушена. А до этого, когда я была в предыдущем номере, всем под дверь их тоже подкладывали. Ну вот, смотрите, здесь написано. Наши дорогие гости, если вас не устраивает частота в номере, или вы хотите провести более тщательную уборку, позвоните по номеру 73 315 и положите трубку. Ну вот, ну или да, и так что, если или вы можете сообщить нам о своем запросе на уборку, отправив сообщение на номер такой-то, мы проведем более детальную уборку вашего номера тот же день или не по и позднее, и не позднее следующего дня. Желаем хорошего отдыха. Ну, как я это, по крайней мере, понимаю, <свы> наверное, не просто так же такие бумажки раскладывают. Значит, наверное, может быть, жалобы поступают от отдыхающих, что плохая уборка. Соответственно, наверное, когда вот здесь написано, что позвоните по номеру такому-то. Это будет, значит, наверное, сигнал, как говорится, того, что фиговый номер убрали. Вот. Но я сразу говорю, что по уборке я цепляться вообще не буду. Все, я говорю, я поэтому уборщицу даже не пускаю. Я вот все заехала, я здесь не свиничу не сорю, песок не таскаю сюда, у меня все чистенько. Вот. При этом у меня, он говорю, стоит ноутбук, это раскрытый. Вот, ну, вот посмотрите, я уж не буду там кровать, там все остальное показывать. Вот у меня ноутбук, тут мои пузыречки, то есть как бы у меня все под рукой. Мне не надо там, знаете, постоянно, я на кровати даже там разложила там футболочки свои, все, ну, такие, самые такие необходимые, которые, допустим, я постоянно одеваю, чтобы постоянно там не лазить ни в шкаф, никуда. У меня все под рукой, у меня все удобно, в общем. Поэтому я просто решила, как говорится, с вами поделиться вот этой информацией по уборке. Потому что, ну, возможно, для кого-то это прям будет принципиально. И вы, допустим, ну, каждый день, естественно, будете уборщицу, ну, ждать. <coughs> ну, вот, Но сразу говорю, иллюзий больших не питайте на то, что оно у вас будет там офигительно как-то убираться. Я сейчас немножечко, наверное, посижу в номере, там, немножечко в ноутбуке время проведу. Потом пойду на территорию, хочу немножечко это там посидеть, музыку послушать, скорее всего мороженку съем. И вот я не знаю, может быть, часам к 12, может быть, к часу сегодня, но сегодня я хочу на пляж пораньше пойти, не так, как вчера. Надеюсь, я говорю, мои многочисленные видосы с едой вас еще не замучили, а то напишите опять кто-нибудь из вас, что, ой, что кроме еды больше ничего нет интересного в отеле, или что-то типа того, а что только кроме еды больше ничего не интересует? <къем> ну, а тут если что сделать, если здесь на каждом шагу еда, еда, еда, еда, тут еда, там еда, повсюду еда. Вот. Что, что сделать? Территория, как вы видели, небольшая. Я ее, в принципе, вам уже несколько раз показывал Что, тут три корпуса. Главный вот этот, этот еще четвертый корпус. Бассейн. Там маленький бассейн, амфитеатр и лунопарк небольшой. Все. Больше нет ничего. Я понимаю, что там какая-то гигантская была территория, да, безусловно. он как он даже у этого, вон резорт. Там ведь, блин, не обойдешь. Там надо точно на этом электрокаре кататься чтобы все обойти, объехать, как говорится, и все посмотреть. А тут что? Шаг влево, шаг вправо, и все, конец территории. Ну, еще раз хочу сказать, я уже много раз в видео это повторяла, еще раз хочу сказать, мне в отеле нравится. Если опустить вот эти первые нюансы, неприятные с вот этим вот квестом с номером, да, как я назвала это в свои видео, ну, потому что это реально как квест. Все остальное мне нравится. Мне нравится атмосфера. Здесь не скучно, то есть здесь все живо, как-то все бурлит, жизнь кипит, жизнь бурлит, музычка играет, кто-то там в ударцы играет, кто-то там стреляет из ружья в полдесятого, там где Луна Парк проходит, потом смотрела, тир у них организовывают в амфитеатре днем я вчера, но я не снимала уже, вот водное поло. Что-то они какие-то потом ложки в воду бросают в бассейн, нужно эту ложку найти. Ну, в общем, куча-куча каких-то всяких этих анимаций, в общем, не дремли. Девчонки молодцы, постоянно развлекают, постоянно как-то все это. Ну, там не только девчонки в анимации, там еще и мужчины есть, но девочки, я имею в виду, русскоязычные. А мужчины, кто в анимации, они уже, это, по-моему, турки по происхождению. Ну, в общем, мне, как говорится, все нравится, и... Вот особенно, говорю, жалко, что я в первый день не узнала по поводу вот этого диско-клуба. А то я бы, наверное, каждый вечер туда бы ходила, и там бы просто хотя бы кайфовала под музыку. Так что в этом плане здесь все круто, весело, классно. А по поводу контингента. Я еще, по-моему, об этом ни разу не рассказывала. Контингент, отдыхающий, в общем, от молодежи до ну, людей пенсионного возраста. То есть э и молодые... Девочки, мальчики, как говорится, приезжают ну, это, ну, парами. И семейные, с детьми, без детей. С детьми тоже очень много. И пенсионного возраста, кстати, как наши, ну, русскоязычные, по крайней мере, да, так и европейцы. Потом по национальностям, допустим. ну, Как говорится, русскоязычные есть, много русскоязычных. Европейцы. Встречала, ну, немцев, само собой, понятно много, французы были, встречала, ну, кто еще, турки, турков много отдыхает в отеле. Ну, в общем, я говорю, здесь жизнь кипит, жизнь бурлит, такой интернациональный отель, в общем. Вот так, все, говорю, мне нравится, все устраивает, все здесь весело, единственное, конечно... Ну, это тоже, вот если тоже кому-то это принципиально, то, наверное, вам этот отель не подойдет. То, что вы видели, что отель находится на конкретном таком отшибе. Я пробовала поискать здесь ближнележащий магазинчик, не учитывая тот магазин, который у нас в отеле находится. В принципе, в отеле здесь несколько даже этих, получается, как бы, отделов. То есть тут и сумки, тут и какие-то продукты, тут и все. В общем, специально это, видно, все сделано, потому что здесь ничего ближнележащего нет. Я когда ходила по променаду гулять, я же там заходила в какой-то магазинчик, я то думала, что это вот как раз наша вот эта дорога, в итоге это там другая дорога была, параллельная. И я потом вышла опять на территорию Вон Резорта. Поэтому здесь конкретно по вот этой нашей дороге я в ту сторону не ходила, потому что ну днем это все-таки жарко и солнце, а вечером, как вы сами понимаете, до упора на пляже, потом это, ну, приходишь с пляжа, купаешься в душе и идешь уже на ужин. А там уже темень. То есть я уже как бы в этом направлении не двигалась. <coughs> ну, поэтому, как я уже в каком-то из своих видео рассказывала, предупреждала, говорила как раз, когда я покупала крем от Загара, <coughs> чтобы либо сюда уже ехали совсем необходимым, да, то, что там крем заранее купили где-то там я не знаю у себя дома или еще где-то вот либо будете просто покупать в отеле уже по конкретным установленным ценам то есть здесь такого ассортимента не будет да что там 3 5 7 точек где вы сможете пойти и найти что-то подешевле ну в общем как-то так ну и еще такой все-таки нюанс по поводу того что отель на отшибе конечно ну, по крайней мере, это я так рассуждаю, потому что в Врансеке мы же все время, Сережа, в Иврансеке отдыхаем, в Врансеке там уже мы ну, практически как на дачу туда ездим, там, куда не выйдешь, то там вокруг просто, тут тебе и променад под боком, тут тебе и куда не пойдешь, либо шопинг центр под боком, либо куча вот этих базаров, точек каких-то, Ну, в общем, повсюду, какие-то кафешки, вот, Ну, хоть они, понятное дело, и не нужны, потому что на все включено едешь, но все равно, то есть там повсюду что-то, где-то какие-то, в общем, есть торговые точки. А здесь просто вот выходишь, одни кусты, одни чипыжники какие-то вот отели одинокие стоят, там отель, тут отель. И при этом между ними никаких базарчиков, рыночков нет. Ну, в общем, я говорю, что если кому-то, естественно, это принципиально, учитывайте, пожалуйста, этот момент, когда будете выбирать отель. Так, ну, в общем-то, пока на данный момент, чем я хотела с вами поделиться, я поделилась, все рассказала. Сейчас немножечко, говорю, посижу в номере. Ноутбуки там немножко поработаю, и все. И потом, говорю, пойду на территорию. Вот я сейчас спустилась, кстати. У нас на первом этаже вот эти магазинчики. Оказывается, вот в нем в самом магазинчике тогда магнитики какие-то были не очень. Вот. Или, может быть, я плохо посмотрела. А здесь вот я сейчас смотрю. Смотрите, вот. Интересные такие вот магниты. Мне вот такого типа нравятся. Вот эти вот классные. Так что, может быть, вечерком я сегодня не забуду. Зайду. Вот эти вот магнитики посмотрю. Хочу домой себе Могу привезти. Вот. Если бы вот этот вот Викторий Бимайн был бы как бы это... Ну, такого же плана, я бы, может, его, конечно, взяла. О, вот этот, смотрите, еще классный. Необычный. Вот можно такой посмотреть. Ну, в общем, это... Стараюсь сегодня зайти. Я, в общем, упорно, каждое утро забываю взять с полотенца в хамале в спа Сейчас пойду попробую, если мне дадут его, потому что там вроде до 12 только дают mm -hmm. полотенце. Ну, если нет, придется опять на своем лежать. И в сторону пляжа буду двигаться. А, надо еще в аптеку зайти. Что-то у меня тут браун хит начался в коктейли холодных переклон а отключить, а чтобы прям першить всю гору, прям и кашель такой прям. Ух. Так, сейчас спустимся с вами в роман. Надо пачки сидеть. А тут лучше еще сейчас шмякнуть с кубарем с лестницей так, блин, ну что я, каждый тут забираю, а полотенце? Вот упорно просто. Так, сейчас меня не я пришла. Здравствуйте, скажите мне, пожалуйста, я забыла еще в 7 утра полотенце получить. Можно взять или уже поздно? Вот сейчас мы Ага. Давайте тогда это а, уже да. да, при примерно сколько подождешь? Ну, наверное. А -а -а. а -а -а. Пошел а -а -а. парочку. Присаживай. Хорошо, спасибо. Я -а -а. Ну, видите, как хорошо. Сейчас пару минут подождем. И получим полотенце. Все-таки на нем О, хорошо. Его не постелим на лежачок. А если ветер поднимется, с вами кровь. Ну, все, отлично. Я получила полотенце теперь, да. Хотела, знаете, все таки взять мороженое. Да. да, несмотря на то, что у меня бронхит, но немножко его подтаять, там, тепленьким съем. Но мороженое там, в общем, с часу. Сейчас время без 15, я не хочу 15 минут здесь торчать, честно говоря. Я за это время уже в магазин схожу, вот, в аптеку, точнее, уже до пляжа доеду. Так что еще на ужин возьму мороженое. Здрасте. Так, сейчас надо спросить. А, а вот, стрэпселс. Во, как раз мне это и надо. Так, стрэпселс. Вот с апельсином, смотрите, с апельсином. Можешь взять хомоч? Ага, так, ну вот я и возьму сейчас, в общем, с персинчиком. Ну, в общем, купила за 4 доллара. Стрэпсис. Я помню, на Кипре, давал стрэпсис с лимончиком, с персином, я еще кстати, не разу не пробовала. А не так интересно, я, в общем, дала 5 долларов, вот. Он мне дал сдачу, он не 1 доллар был на 1 евро. Вот. Прекрасно, потому что я, наверное, не буду ждать трансфер.